Друзья, было трудно, но мы снова забрались. Внизу карабаш. Это поклонный крест. Самая высокая точка в этой местности. Вот это озеро вильты.